Бисмиллах, Мухаммад алихи, седьмой урок. На этом уроке мы с вами пройдем тильке тиль И гамзатул истифхами, вопросительная гамза. гамзатул истифхами. Тилька. Тилька это исму и шаратин. Имя указательное. Лиль Муфради для единственного числа. Альму аннаси для женского. Альбариди для далекого. Аляка или вагариляка или. До этого мы с вами проходили залика. Залика. И переводилось как. ТО или ТОТ. Теперь ТИЛЬКЯ. Это уже для женского далекого. Значит, получится ТА. ТА. ТИЛЬКЯ – это ТА. ГАДА – это. ГАДИГИ – это. ЗАЛИКЯ. ТО. ТИЛЬКЯ – ТА. Теперь вы уже знаете ЧЕТЫРЕ имя. ЧЕТЫРЕ имя. Указательных. Четыре имя указательных. Асмаулишара. Асма ли шара. шара. Гада, гадихи, залика, ватилька. Теперь примеры. аль акель И Гойруль-Акль. Акль. «Акль» Тилька сумайяту. Тилька сумайяту. Та сумайя. Девушка. Ее зовут сумайя. Гой рулякель тілька батто. Батто. Это утка. Батто. Утка. Тилька табибату. Та табиба. Врач, женский врач, тілька, врач, женщина, тилька байдатун. Гойрулякль, не имеющий акл, неразумная, только байдатун, та, то, яйцо, то, яйцо, байда, яйцо. Тилька тауилятун. тилька тауилятун. та, высокая, тилька, накатун, та, верблюдица. Таблица. Асмаули Шарати Кариб и Асмаули Шарати лиль Бахид. Теперь мы должны изучать Асмаули Шара, имена указательные для близкого и для далекого. Кариб Бахид. Кариб это близкий, Бахид далекий. Музакер мужского рода. Гада Хусейнун это Хусейн, Гада Камисун это... Это рубаха. Асмаулишара Лильбарит. Далике Муадзинун. Тот муазин И далике Хаджарун. То камень. То есть здесь примеры идут как для Акль, так и Гойру Акль. Это у нас было мужского рода. Теперь женского рода. Альмуанасу. Гадихиру Кайету. Это. Рукайя. Женщина зовут Рукая. Ва хадикатун. Хадиха хадикатун. Хадика это парк. Хадихи хадикатун. Парк. Это парк. Тильке мумарридатун. Это для Асмаули Шара Лилбаид. Тильке мумарридатун. Та медсестра. Тильке даджадатун. Та, да курица. Та, курица. Асаату, аббасин гадихи, асаату. Теперь мы переходим на гамзатул истифхам. Гамзатул истифхам. Гамза вопросительная. Истифхам. Ист, ист. Олив, син и та. Это ист, это требовать. Требовать. «Понимание» означает, «истифгам», «фагима», «ист фагима», «фагм» – это «понимать», «фагм» – «понимание», значит «истифгам» – это «гамза», «вопросительная», «прошу понять», то есть «задаю вопросы для того, чтобы что-то понять», и вот «а», вот это «а» – это «вопрос», «уже вопрос», Асауту Аббасин хадихи Аббасин Раньше вот этих знаков припинания не было, знак вопроса, знак восклицания, но зато ты прекрасно понимал, о чем уже речь идет. То есть, когда ты видел вот эту Стифгам, Гам -стиф ты уже понимал, что это вопрос. Или галь, например, или Ма, когда ты видишь. Вопросительные частицы, когда ты видишь, то уже не нужно писать вот эти все знаки: знак вопроса, знак восклицания. Асаату Аббасин Хадихи. А часы Аббаса это Хадихи, Хадихи, Асаату Аббасин. Смотрите, Саату Аббасин, мы с вами на прошлых уроках проходили и Мудов, Вамудов, и Лейхи, да? Мудов. Присоединяется вещь какая-то, мудофун и лейхи, к нему присоединяется. Мудофун и лейхи. И мы говорили, мудоф тогда у нас будет без танвина и без Алифляма. а мудоф и лейхи он будет заканчиваться на кестру Асаату аббасин. Асаату аббасин это уже мудофун. Саа аббасин это как раз вот указательное местоимение для женского рода. А часы Аббаса это, и неправильно будет сказать Аса, то Аббасин Гада. Гада в данном случае неправильно будет сказать, потому что Са женского рода. Мы сказали, что на женский род указывает Тамарбута в конце, значит Са часы женского рода. В арабском языке саа – это часы женского рода. Ля, гады ги саату хамидин. Нет, это часы хамида. Саату хамидин. Мудофон, мудофун и лейги. Саату хамидин. Тильке саату аббасин. То часы аббаса. То часы аббаса. Везде вот саату Сату Аббасин», «Саату Хамедин», «Саату Аббасин». Здесь вот мудофон и мудофон и лейхи. Это все вспоминаем прошлые уроки. «Фигадаль мисаль» в этом примере. «Фигадаль мисаль» «Гамзатуль истифхами», «Гамзатуль истифхами», «Гамза вопросительная». «А» и «Джаваб» на нее должен быть «Либо «Да», либо нет Наам ауля Наам Да или нет Джаваб Ответ Должен быть через Наам или нет Фигадаль мисаль гам затулистив Гам А Джаваб Би Наам ауля Значит Подводим итог Гадиги Это Исму и шаратин Лильму аннасил кариби Гайрил акали Гадиги Значит, имя указательное для женского рода Аль-Кариби, близкого Гориля Акли, не имеющий разум. «Ади а Тилька, «Тиль это Исмуишаратин лил Муаннаси, лбаиди Гориля -а Имя указательное для Муаннаси, для женского рода Аль-Баид, далекого Гориля Акли. Тоже, тоже не имеющего разум тоже не имеющего разум Субхана Каллахму Бихамдик, Ашхаду Аля или Анта, оставив и рука, уатугу и